и те, кто только присоединился к нам, просто те, кто смотрит мои видео. Сегодня я буду печь блинный шоколадный торт. Для этого мне понадобится 3 яйца, 100 грамм сахара, 650 мл молока, 3 столовые ложки какао, 100 грамм масла сливочного, ванильный сахар чайная ложка, чайная сода чайная ложка и 220 грамм муки. А также мне понадобится полстакана кипятка. Это для теста. 3 столовые ложки подсолнечного масла. Для крема я возьму 250 грамм сливок, 100 грамм сахара и творог. Это я буду все взбивать для, для крема уже. Все, начинаем изготавливать. Сначала я взобью 3 яйца с сахаром. до частичного растворения сахара добавляем в чайную ложку соды пищевой Топлю сливочное масло в микроволновке. Слышь, так, какао. Три, да. Да. Просе через сито какао. 3 столовые ложки, потому что она немножко все равно каменится, поэтому я его решила просеивать. Долго взбивается. Взобью. Вот Теперь осталось добавить муки. Если вдруг вам показалось, что муки маловато, значит добавьте еще немножко. Ну, по рецепту вообще так. 220 грамм муки. Самой показал, что у меня муки мало, поэтому я добавляю еще грамм 50, потому что я чувствую, что тесто, тесто жидковато. жидкковато. это все зависит, наверное, от муки. Кого-то больше уходит, кого-то меньше. Да, та самая густота, которая мне нужна. Сейчас еще она настоится. Теперь я добавлю сюда 3, а, да, 3 столовые ложки подсолнечного масла. Надо настояться тесто где-то в течение 15-20 минут. Потом дальше будем выпекать. Пока, Пока тесто настоится, мы взобьем крем для того, чтобы смазывать наши блины. Для этого для начала надо будет взять творог, сливки и сахар. Все, что нам понадобится для крема. Забьем творог. То есть, можно сказать, раз, размельчим его, разотрем, потому что у меня он крупный, домашний. Если э, у вас нет такого, то можете взять обычный мелкозернистый творог. Даже будет лучше. У меня просто нет другого творога. Забьем его с сахаром миксером. Ну, если кто хочет, может вручную разбивать его. Вот Я сбила его, теперь добавляю сливки. 250 грамм охлажденные сливки. Сливки должны поставить в холодильнике, чтобы хорошо впиться. Взбиваем в течение 5-7 минут вместе с творогом. хорошей плотной такой консистенции ну, где-то вот примерно так чтобы было. можно даже еще немножко сбить так тоже достаточно это очень вкусный сливочно-творожный крем начинаем выпекать блины Блинную сковородку для первого блина сначала смажьте немножко маслом, слегка, а дальше уже не надо смазывать. я буду обрезать края, сделаю всех одной формы. вам тоже это рекомендую сделать. Так вот я уже обрезала блины, сейчас буду смазывать. Я так вот украсила свой тортик. Я не говорила о дополнительных сливках, конфетке там и малине только, потому что это мой вид украшения. А кто-то, может быть, захочет по-другому. Обычно шоколадный крем еще украшает, также просто заливает там шоколадом сверху. Или кто-то вообще никак не украшает. А мои любят сбитые сливки и вот как малины, вот так вот, крошку шоколада. Я так и сделала. Вот так вот он выглядит. Теперь он должен настояться. Потом уже я уже покажу его в разрезе. А пока всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем успехов, большое спасибо за просмотр.